Они будут давать учение, более сосредоточенное, на том, как получить внутреннее освобождение и как чувствовать Бога. Поэтому вы все приглашены завтра в 6.30. И также Дима продолжает учить как э, толковать недельные чтения поэтому все кто в этом участвует не пропускайте приходите и как я уже сказал на этой неделе в среду у нас было молитвенное собрание и было достаточно много людей Muito, muito, muito. И мне кажется, это было очень благословенное Alors, время. Мы делаем эту uh, общеобщинную молитву, поэтому не пропускайте, раз в месяц. это... кто в берיזите רASP печатки, или kto любит получать на компьютер, дайте 이메일, 미리, она вам будет пересылать. мы сейчас более продвинуты. И давай, я не от многих слышу, может быть, чтобы десятины делали банковским переводом. Вау, они... Я рад, у кева Очень много есть разных способов. можно. Самое главное, чтобы вы в этом оставались верными. Окей. Кто помнит, что мы изучаем? Почему вы на этой неделе помните? На прошлой неделе все забыли. Потому что уже здесь написали, понятно. Я обещал сделать группу в WhatsApp которая будет называться ⁇ Изучение первого Петра ⁇ Но мои сотрудники сказали, не надо делать, лучше на веб-сайте это сделать, и группа в WhatsApp это что-то лишнее. Группа есть, и мы через 2-3 дня будем знать, как ее продвигать. Несколько недель назад мы начали изучать первое послание Петра, и я помню, сказал, что Петр писал в основном для мессианских евреев, которые были рассеяны по многим странам. И тогда еще не было диаспоры в Украине и в Беларуси. Поэтому он писал диаспоре в Галатии, Каппадокии и Панфиле. И стиль, языковой стиль написания этого письма очень еврейский. Несмотря на то, что он писал на греческом. Кто-то может мне сказать, почему он писал именно на греческом для евреев, которые жили в Каппадокии, Понтии и так далее? Ефраим объясняет, почему. Потому что, несмотря на то, что они по национальности были евреи, они там родились, и их родным языком был греческий. Естественно, на дома они говорили на идише, но... Что мы выучили? и я хочу вам напомнить что мы э, про разделение учили, учили про разделение и мы, изучили, и мы научились тому что бог он отделяет света тьмы он отделил в свое время воду и сушу он отделил день субботний от шести рабочих дней, и мы выучили также, когда народы, когда народы взбунтовались во время строительства Вавилонской башни и упали перед Богом, و... Они соединились с тьмой этого мира. Тогда Бог избрал Израиль, и Он сказал, что над вами есть мой свет. Есть очень много мест в святых Писаниях, которые говорят о том, что над Израилем сияет свет. В книге Исаи очень известное место. И мы поем, Написано орех, про Иерусалим. Дадонай, а что восстань, светись, Иерусалим, и свет взойдет за тобой. Это все та же тема. Камуран, Шауль, мазбир, Естественно, Шауль потом в описаниях объясняет, что э, народы в, через веру в Машиаха, Могут соединиться и войти под этот свет, uh, который сияет над Израилем. Но и здесь также мы продолжаем учить про это разделение. Хושך есть ו... тьма, есть свет. אבל, Но мы здесь и видим, что Петр приносит еще один, так сказать, пункт разделения и несмотря на то, что народ израильский находится с самого начала в свете Бога, но и в народе Израиля есть те, которые живы, и есть которые уже умерли. То есть есть внутреннее разделение. И он провозглашает в полной уверенности что Бог и и в тех вы он обещал, и Он исполнил. И вы получили жизнь через веру в Иешуа. И несмотря на то, что потенциально весь израильский народ находится в свете, вы через Машиаха присоединились к жизни. Потому что можно идти в свете, но uh, также использовать свой зонтик. Я хочу дать вам медицинское объяснение, вы, может быть, поймете лучше. Где-то после 40-45 лет люди, когда им делают анализ крови, Многие получают результат, что не хватает в крови витамина D. Ba, ba, ba, <говорит> Вы знаете, про что я говорю? И говорят, что витамин D получают от пребывания на солнце. И мы здесь живем в Израиле. Тут очень много света, очень много солнца. Но многие все равно идут и покупают в таблетках витамин D. Почему? потому что они ленятся выйти на улицу. Поэтому в духовном параметре это то же самое. Авраам, Ицхак, Яков, Исраэль, Несмотря на то, что свет воссиял над Аврамом, Ицхаком и Яковом, над всем народом Израиля, все еще есть люди, которым не хватает духовного витамина D. وما, Танах, витамин D а как в Танахе называется витамин D? Yeshua. Yeshua. И мы это уже изучили, правильно? Также мы э, из, на, <coughs> и выучили, что такое Шеоль, преисподняя. Помните, что такое? Мы не вдавались в подробности. Потому что э, Шеоль — это от слова вопрос. И, иди узнай, что там есть. Но мы уповаем на Бога, что даже и там Он сохранит нас. И царь Давид в полной уверенности провозглашает, даже если я пойду долиной смертной тени, я буду уповать на тебя. И я написано «десница твоя» и «правая рука». Твой посох направляет меня, держит меня. Мы это изучали. Также мы говорили про то, что у каждого верующего на небесах есть наследство. Когда мы умираем и заходим в этот период времени, мы можем вкусить только часть того сокровища, который Бог приготовил нам на небесах. И, и когда мы полностью войдем в наше наследство и получим это сокровище, кто-то помнит, кто-то помнит, мы говорили об этом, мы это изучали. После воскресения из мертвых. Мы также изучали немножко что такое спасение. И мы э, говорили про то, что здесь есть намеки на два вида спасения. И на всех остальных языках, кроме иврита, обычно слово спасение есть только одно значение слова спасения. И поэтому произошло такое непонимание. И поэтому люди не понимают, когда написано, что нужно работать над спасением, или что можно получить его во веки вечно. И мы изучили, что из-за того, что на иврите это легче понимается, и это очень понятно. Мемахала, о, мебайот, о, что есть спасение, когда Бог спасает тебя от какой-то болезни или катастрофы, или от смерти. Или когда ты проходишь какое-то испытание. Кто из вас проходит испытание? Иногда это очень сложно, это трудно. Иногда ты проходишь такие сильные испытания, что тебе не хочется в кровати вставать. Ты получаешь приступ депрессии. Кто переживал это когда-то? Если мы молимся, Бог помогает нам выйти из этого состояния но это не связано с эсхатологическим спасением. Потому что если Бог избрал тебя, если ты открыл себя для Него, ты не то ты спа получил спасение. Естественно, ты можешь отказаться и сказать «нет». И в, прошлом, в прошлый раз мы с Ифраимом сделали такую драму. Помните? помнишь когда у тебя есть когда у тебя есть клубная карта клубная карта ты там получаешь различные льготы льготы привилегии Yeshua, Поэтому в Машех Иешуа у нас есть особенная привилегия. И об этой привилегии можно говорить несколько часов. И очень хорошо нам быть членами этого клуба. Несмотря на то, что быть членами, взносы за то, что мы держим эту карточку, достаточно высокие иногда банк тебе дает такую карточку и говорит бери бесплатно только проводи ее почаще но есть такие клубы которые дают тебе карточку и сначала проверяют насколько ты достойный платежеспособный если у тебя постоянный заработок они тебе говорят Несмотря на то, что ты получил эту карточку Это не бесплатно Каждый месяц ты должен выплачивать за нее 19,90 Мы с небес получили карточку Билостью Бога Но это не полностью бесплатно. Во-первых, Иешуа заплатил за это огромную, дорогую цену. Но также и мы платим за это. Потому что мы часто своим похотям говорим нет. И мы хотим uh, продолжать быть членами этого клуба. Я говорю сейчас на языке, которое понятно для современного общества. Но сейчас мы также и коснемся других пунктов в Первом Послании Петра. И свой седьмой урок я хочу назвать «Страх Господа». И я буду читать с первого послания Петра, первая глава, с 14 по 17 стихи. Откройте, пожалуйста, 1 Петра, первая глава, с 14 по 17 стихи. מציטים אל תתנהגו ואל תת, תתנהגו לפי תאבותיכם שחיו לכם בעבר כשהייתם חסרי דעת. אלה היו גם אתם קדושים בכל דרכיכם, כמו שקדוש הוא אשר קרא אתכם שחרי כתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, ואם קוראים אתם אל האב Маш, паним, ищ ищ, але, але, але как послушные дети, не сообразуясь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по призмеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят», и если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Написано, со страхом Господним идите перед Богом. И мы скоро поговорим про то, что значит страх Господень. Но здесь есть очень странное предложение. Очень не христианское предложение, очень предложение странное для мессианских верующих. Потому что здесь написано В страхе ходите перед Богом Который э, судит каждого по делам что это так может значить мы разве не изучали что нам уже все простил уж все супер все уже э, стер он мы под благодатью в новом завете и уже нет никакого суда мистер питер и почему ты, господин Петр, махзиротану опять нас возвращаешь музар, в такое странное место, ше -у что сам Бог, ше сказав про себя, что Он свят, -у и Он призывает нас быть святыми, все еще судит ]отану нас. Ходящая, а мы, хотя мы находимся под законом Нового Завета, и он судит нас все еще по нашим делам. Как это кушать сейчас? Это истина. А есть люди, которые говорят, мне уже все прощено. Я хочу вернуться к принципам Торы и Танаха когда мы грешим в рамках Торы, есть, кемован, есть разные уровни греха. И выйти из этого, для того, чтобы выйти из этого, есть различные способы. Потому что ничего не поделаешь, человек — это существо, которое постоянно грешит кто-то не согласен со мной праведники поднимите руки это я в... стакана вас запущу это то что я хотел сказать но посмотрите. под Торой. человек, который грешит. Он должен либо просить прощения, или заплатить что-то, или принести в жертву, животное, или подождать Дня Искупления или подержать дня своей смерти. Это все уровни искупления. Если ты причинил зло вред человеку или его имуществу, то ты можешь заплатить ему деньгами. Если ты какой-то грех совершил перед Богом, то ты приносишь жертву. И иногда этого недостаточно, и ты ждешь дня искупления. О или ты ждешь дня своей смерти. Вы знаете, что со времен нашего праотца Адама написано было, если ты сделаешь грех, смертью умрешь. Поэтому, когда пришел Ешо и искупил нас, то что тогда изменилось? Во-первых, изменилось качество жертвы. И Бог... и Бог действительно простил нам все, что было до этой жертвы. Но мы продолжаем читать Святых Писаний. И мы видим, что Катув дугма что здесь написано в послании к евреям в 10 главе, в 26 стихе написано что написано там если вы продолжаете грешить и не останавливаетесь тогда вы отменяете для себя жертву Машеха то же самое говорит Яков он говорит, что вы или мы. Мы грешим. И написано в Якова в, в третьей главе, во втором стихе, что мы все много грешим. Возможно, ты не изменяешь своей жене но твоя голова все еще является открытым местом для различных мыслей возможно твоя рука физически не крадет но все еще твои мысли продолж... позволяют тебе завидовать и желать чужого и здесь Петр нам говорит однозначно ходите в страхе Господнем. Šofet, потому что он судья, он судит. Omereti, что значит страх Господень? Во-первых, я могу сказать, что есть люди, которые рождаются со страхом Божьим. Есть люди, у которых настолько сильно работает совесть, что они в своей каждодневной жизни постоянно опасаются, чтобы не совершить чего-то плохого. Но в основном у очень многих есть проблемы со совестью. И жертва Мессии. אותנו, не только очищает нас, но также восстанавливает в нас совесть. И тогда мы опять-таки боимся прикоснуться к чему-то горячему. Я хочу сказать вам свидетельство, я в хорошей семье вырос. Мы не были верующей семьей, но мои родители вложили много в мое образование. Но я помню, что когда я был маленьким ребенком, то я прилепился к чему-то очень плохому. Мои уста были нечисты. И я грязно ругался так же, как и все остальные в моем окружении. И когда я перед армией в Советском Союзе, один парень мне сказал, у тебя проблемы там не будет, ты говоришь на языке солдат от остальных. Но произошло чудо. И несколько месяцев до того, как я пошел в армию, Бог меня встретил. И он очистил мои уста. И именно в армии у меня было очень много проблем. Я не мог ругаться так же, как все остальные. Я думаю, что многие понимают, о чем я говорю когда ты получаешь uh, прикосновение с небес и ты освобождаешься но тебе нужно сохранить то, что ты получил потому что если ты пойдешь на компромисс со своей совестью весь этот страх обидеть Бога Вернется к тебе. Поэтому написано очень ясно. Продолжайте быть. И, и попросите у Бога. Отец, очисти мою совесть. Обнови во мне страх, Господень. Еще один урок я хочу дать вам. И следующий урок называется «Машиях, который был э, распят перед созданием мира». Как понять эти слова? Что-то глупое. Мы что-то получили. И мы говорим про это как, как по факту, что мы получили. Давайте мы прочитаем еще несколько. А я продолжаю читать. Первая Петра. Первые, первая глава. פסוקים שמונה עשרה, תשעע עשרה ועשרים. 18, 19, 20. שחרי ידעתם אתם כי לא בדבר נשחת, לא בכסף ולא בזהב, נבדיתם מדבריכם חתפלה שנחלטתם מהאבותיכם, כי אם בדם יקר של סת עמים שאין בו מום בדמו של המשיח אשר נודע מקדם לפני חיווסי Зная, что недлинным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов но драгоценную кровью Машиаха, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но и увившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых, дал Ему славу, чтобы вы имели веру и пование на Бога. Здесь мы читаем, и Петр пишет такие вещи, что, что Мессия, был в был предназначен для жертвы еще до сотворения мира. Алекс сегодня очень хорошо нам сказала, что помимо работ, дворим, что Илухим, что часто те вещи, которые Бог дает нам понимать, они выше нашего понимания. Но здесь мы прочитали. И это достаточно знакомо всему иудаизму что были те вещи, которые Бог уже сделал и предназначил до сотворения мира. Есть семь таких вещей. Я не хочу все uh, их упоминать. Сейчас. Но один из семи в иудаизме говорят, что он уже знал имя Машияха. Но в Новом Завете написано еще более точно. Что говорится о делах Машеха, о том, что он был распят прежде создания мира. И что это значит? Что до того, как Бог сотворил все, он что, уже приготовил все так, чтобы люди упали в грех? بيت, И, он носов, приготовил لهצלה. И он приготовил план Б план для того, чтобы э, дать спасение. Я думаю, что да. Но мы не можем полностью это осознать. Но то, что нам дано здесь понять, что путь спасения был приготовлен до сотворения мира. И вдруг он э, высвободился. И где-то неделю назад я учил, что большой милостью мы мы простые люди. Мы, он нас избрал. И мы здесь в Петра изучаем, что не только Машех был распят до сотворения времени, или но также каждого из нас Бог узнал и принял до сотворения мира. Как, что здесь можно сказать? Только, что это? Вау. Что эта встреча произошла? Мы встретились. Он соединил, соединил нас. Он сделал из двух одно. Я не хочу слишком углубляться в это. Потому что я чувствую, что люди э, в, в сон впадают. Может быть, жарко сильно. Давайте мы встанем. Отец Наш Небесный, لك, я благодарю Тебя, что Ты возлюбил нас прежде создания мира и приготовил нам путь спасения. Тогда, что спасибо Тебе, что Иешуа был я ты приготовил еще до создания мира. Даже больше мы читаем дно ехидов, своего единственного сына, который был э, у отца. И он пришел в этот мир הנכון, в правильное время. И слово стало плотью. И обитала с нами полная благодати истинная. Я благодарю Тебя, Господь, что мы с трудом понимаем это чудо, но мы стали частью этого чуда. И поэтому мы принадлежим Тебе во веке веков. Я молюсь, чтобы Ты укрепил Твою веру в нас, я молю, чтобы каждый из нас ходил перед тобой в страхе Господне. Мы знаем, что у тебя приготовлено безопасное место для каждого из нас. Но также и на земле мы должны принести добрый плод для вечного развития небесного царства я благодарю тебя Господь за то, что ты любишь нас благослови нас во имя Иешуа Мессии. שבאי פנה בלך, ויישב לך שלום של משום השיר,